Нет, сначала Бог, потом муж. У вас муж есть? Да. Все, значит, все уже есть. Но у вас в жизни сначала вы должны любить Бога, тогда у вас все будет хорошо в жизни. Потому что у вас на Бога заточена психика. Если вы Бога любите, Он вам дает милости, у вас как бы и с мужем все хорошо. В чем ваша проблема? Ты мне вы не скажите, я не понимаю. В чем ваш вопрос заключается? Ну, вам, надо, вам надо стать сильнее просто. Вы станьте достойной, сильной. Когда человек становится достойным, становится красивым, влиятельным, и он начнет больше уважать, ценить. Немножко похоже, пренебрегает вами. Ну, вы станьте посильнее. Когда человек сам слабо себя ведет в отношениях, он, ну, как бы это неправильное представление о доброте. Помните, мы вчера говорили? что доброта две медали, две стороны имеет. Одна строгость, вторая служение. Вы служении много, строгости мало. А вот это раздражительность уже называется не строгость. Строгость это когда человек спокоен и по-доброму себя ведет. Но у него сильное чувство собственного достоинства. То есть не быть Каждому человеку нужно быть строгим. Иначе все теряется отношения. Без строгости теряются отношения. Каждый человек должен учиться быть строгим. Иначе человек наглеет, начинает становиться злым. Злым начинает становиться. Вы, конечно, вы все правильно делаете. Поэтому я не хотел вас спрашивать, думаю, что вас спрашивают, если вы все правильно делаете. Вот девушка, которой мама сильно захотелась спросить. Мама, конечно, неправильно себя повела. Но я все равно девушку спрошу. Добрый день, Мария Владимир Владимирович. Хочу вас поблагодарить по-первых за ваши труды. Вот. И даже поводу, мы также почтение выражает. Спасибо вам большое. не закончился. Да, я чувствую, что я еще неу, и мне еще достаточно трудно, хотя, хотя лечат. Да, да, да, уже полегчено. Да. Вот, но вопрос, на самом деле, в том, что у меня есть молодой человек, и у нас когда трудные отношения, мы стремимся как-то построить. Отрядом с вами сидит. Ничего, все нормально Да хорошо совет Ну, молодому человеку нужно уметь быть аккуратнее женщина иногда устает от отношений иногда отношения для нее слишком навязчивые как бы она устает и тяжело. И это вызывает депрессию, как бы. Женщина, она очень чувствительна по природе, и если она чувствует, что человеку от нее сильно много чего-то хочется, то она сразу устает, ей плохо становится. Начинает ворчать, злиться, капризничать. Вам надо учиться отодвигать от себя. Учиться, ну как бы женщина устанавливает отношения. Она то ближе, то дальше отношения строит. То есть она... Не, не подпускает мужчину к себе слишком близко, когда надо, или подпускает, когда пришло время. Ну, то есть она как бы управляет отношениями, потому что от нее она источник любви и она управляет отношениями. Но вы не управляете отношениями. Вы просто терпите. Вы терпите. Вы терпите до последнего, потом в депрессняк входите, срываетесь, вот. и потом страдаете, что я что-то плохая, наверное. Вы просто не знаете, как вас не обучали, наверное. Как надо себя вести с мужчиной. Надо уметь управлять отношениями просто. Он сильный такой, как бы активный парень. Ну, что, наверное, я говорю, я не спрашиваю. Я говорю, что активный, сильный парень, и надо поэтому сдерживать его, уметь ну как бы уметь быть тоже такой же активный ну давай теперь высплеснём но <с> это результат вот наверное поведения А вы стремитесь помягче, не так сильно. То вы ее сдуваете. У вас энергетика сильная, вы ее сдуваете. Как бы она не может выдержать просто нагрузки. Если я сейчас побегу, как бы к вам общаться, вы тоже убежите. У меня тоже нормальная энергетика хватает. Надо спокойнее, аккуратнее общаться. Не сильно навязываться, аккуратненько. И она успокоится, все. Она сейчас вас побаивается немножко. Что касается первого что вы сказали то это лечится йогой и плюс деревья стоять возле дерева 50 минут и статические упражнения каждое упражнение по 20 минут неподвижно стоять можно коленях там свечка поза свечи и все и психика успокоится становится твердой можно камни поставить тоже хорошо помогает психику они так раз в руки держат и Есть чем кидаться? Дарья принесли, как персики. Но я же не могу за вас решение принимать. Это ваше. Ну, если вы так теперь оба говорите, тогда что тут остается уже? Я серьезно говорю. Люди не должны никогда, ни на одну секунду, сомневаться в отношениях. Если Бог не хочет, то Он может сам разъединить. Но если люди сомневаются, то это предательство. Сомнение означает предательство. Даже в вопросе, когда сомнение звучит, это уже предательство. И если еще вы поддерживаете это тоже, тогда что я мне остаюсь сказать? Вы, значит, уже разбегаетесь. Я что вас буду соединять, когда вы разбегаете? Я вам сейчас поддерживаю, я сейчас вас поддерживаю строгостью. Строгость — это тоже поддержка. Те слова, которые услышал, они могут только строгость вызвать. Никакого доброты здесь не может быть. Другой. Это тоже доброта. Другой не может быть. Потому что вот то, что вы сказали, молодой человек, это есть у всех. Приходит время, и человек чувствует, что, может быть, ему не надо жить с этим человеком. Это у всех так бывает, у всех людей на земле. И это всего лишь испытание. Потому что если Бог решит, чтобы вы не были вместе, вы даже глазом не моргнете, Он вас разъединит. А Он вас держит вместе. И это значит, что вы должны быть вместе. Все. Но если вы, Он вас держит вместе, а вы начинаете сомневаться, Ему это не нравится. Я вам сейчас резонирую просто волю Бога. У меня против вас нет никаких претензий. Вы хорошие люди, добрые. Вот. Но если Господь мне в сердце говорит, строго себя вести, я веду себя строго. Потому что ему не нравится такое, Господу не нравится. Когда Он соединяет людей, они начинают сомневаться. Что это такое? Может вообще тогда не соединять, одни останетесь поодиночке. Или вы думаете, что вам там что-то какие-то небеса положены? Бог дал хорошего человека? Трудитесь над отношениями. Мне сейчас то, что тяжелый период, это не то, что у нее всю жизнь такой период. Сейчас тяжелый, потом будет нормально. Спасибо большое, а мама довольна? Все нормально? Хорошо. Спасибо вам тоже, счастья вам. Станьте сильнее, любите друг друга, не сдавайтесь никогда, никого не слушайте. Может только наставников, по поводу семейной жизни только наставников можно слушать, потому что родственники, они имеют такие же трудности. Вот если человек сам тонет, допустим, в болоте, и другой тонет, он говорит, ну вместе тонем. А тот, когда начал вылазить, он говорит, ты что, мы же тонем. У него такой же опыт, у родственников такой же опыт. Опыт неудачи. И так как судьба тяжелая, она похожа у родственников, они видят свою неудачу вашей и начинают вас вдохновлять на неудачу. Почему? Потому что они слабы. Не надо слабых людей слушать. И вообще никогда никому нельзя доверять свою личную жизнь, даже родителям. Семья создалась, до свидания, все советы. Если вы хотите мне посоветовать, как мне лучше строить отношения с женой, я вас слушаю. Если вы мне хотите посоветовать, как мне угробить свою судьбу, я вас не слушаю. Каждый из вас имеет право не слушать своих родственников по поводу того, как разрушить свою семью. А также по этому поводу не надо слушать и лекторов, и наставников, никого. Никто не имеет права разрушать семью в этом мире. Никто не имеет права. Если кто-то начал каркать на эту тему, до свидания. Зачем вы слушали? Когда человек слушает, он разрушает веру. Богу не нравится такое поведение. Бог дал вам семью живить. Зачем слушать тех, кто разрушает ее? Ну вот девушка, светлый волос. Тоже тяжело. Ей. Вот сзади, за вами вон там, вон там, вон там, вон, там, вон сзади. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня был очень тяжелый период жизни, очень сильный. Я хотела узнать, сдавали ли свои экзамены. Ну конечно, вы же на лекцию пришли, конечно, стали. Да. Вы хорошо начали жить правильно. У вас улучшается жизнь. Надо стать сильной сначала. Если человек говорит, допустим, соревнования по боксу, он говорит, я смогу победить в соревновании? Значит, это неблагоприятный вопрос. Если он тренера спрашивает, я смогу победить? Тренер ему по морде за это дает. Почему? Потому что, когда девушка может победить, она не спрашивает, она просто побеждает. Надо стать сильной, красивой. И сегодня... С утра сил уже не было, побежал, поехал на Днепр и там по берегу начал бегать, бегал, бегал. Когда решил покупаться, ко мне подошла девушка, говорит, можно консультацию получить? И вот по этому же вопросу точно, как вы. Я говорю, надо стать сильной. Она говорит, в лекциях же говорится, что девушка должна стать слабой. Я говорю, надо стать сильной в красоте, в доброте, в нежности. Стать сильной означает очень сильная позиция женская. И тогда женщина от этой сильной позиции наполняется красотой. А когда женщина наполнена красотой, никто устоять не может. Ни один мужчина не может устоять. Это абсолютное могущество. Абсолютная сила. Но ваш вопрос указывает на то, что вы не знаете своей силы. Вы узнаете свою силу сначала, а потом не надо даже вопросов будет задавать. Если у девушки эта сила как бы проявлена, она чувствует свою силу. Разве она будет спрашивать, выйду я замуж или нет? Она так знает, что выйдет. Вопрос за кого? У нее другой вопрос. Она спрашивает, Олег Геннадьевич. Спасибо большое. Она спрашивает, Олег Геннадьевич. У меня большая проблема. Я говорю, какая? Не могу из троих выбрать. Вот это уже нормальные проблемы для девушек. А то выйду я замуж или нет, это что за вопрос такой? Вот не могу, не знаю, за кого выходить. Три человека как бы любят. Вот это уже другой вопрос. Надо стать сильной. Конечно. Поэтому с, с детства девушки в древней культуре они совершали аскезы женские для того, чтобы те притягивались. Они очищали свое существование, работали над собой, становились сильными. Конечно, выйдите замуж обязательно. Сначала надо экзамены сдать ну давайте вот в очках девушка и сразу снял очки <свят> это так такой специальный ход был в очках чтобы я вас увидел да все без очков в очках да я шучу не волнуйтесь так не обращать не Садитесь, садитесь. Моя хорошая, поймите, что все зависит от вас в отношениях. Вы создаете отношения. И есть две проблемы у женщин. Одна проблема ⁇ это ну, как бы недоверие мужчине, сильное недоверие разрушает. Вторая проблема ⁇ сильная, наоборот, привязанность. Когда женщина привязывается, она не может воспитывать человека, не может его держать на расстоянии, не может ставить условия, не может делать из него мужчину. Вот поймите, он отражает ваше поведение. Если вы беспомощная в отношениях, вы хотите замуж, ну как бы полностью подчинились человеку, стали беспомощной, он тоже беспомощным становится. Вот мужчина всегда отражает женщину в отношениях. Если женщина такая, он тоже такой же. Становится, ему тоже ничего не надо уже. Понимаете, женщина должна стимулировать мужчину. Как она его стимулирует? Отказом. Ну, допустим, ему ничего не надо, тогда оп, перерывчик в отношениях. И просто работайте над собой. У вас есть такие возможности внутри. Каждая женщина имеет силу как бы отношения прервать, возобновить по своему желанию. Каждая женщина имеет такую силу. Но если у женщины выключатель только в одну сторону работает, только на притяжение, то она уже становится не нужна. Нужно уметь воспитывать, дистанцию от него взять. Пускай вдохновляется. Это парадоксальная вещь. Влюбленность это парадоксальная вещь. Если ты делаешь дистанцию, по-доброму говоришь: Ну раз ты раз ты не понимаешь, хочешь ты со мной быть или нет, тогда мы немножко подождем, не будем пока общаться. Можешь смс-очки присылать. Все. Ну, поймите, можно рассматривать этот вариант, просто вы ну, неправильно с ним себя ведете. Он прокис этот вариант, прокис. Ну, то есть надо его как бы стимулировать к отношениям тем, что отдаляться, приближаться. То есть нужно строго себя с мужчиной учиться вести, Не, не вот так вот, что типа как бы, ну, не кисло, а строго. И с одной стороны надо быть очень яркой, чтобы привлекать а с другой стороны подпускать себе. И у него начинает конденсатор перегреваться в голове. И все, как бы. Когда короткое замыкание будет, тогда замуж возьмет. Ну вот это из-за вашей такой мягкости, понимаете? Конечно, то есть вы как бы слишком мяг... Слишком вот такая вот... Не, не работает чувство собственного достоинства. И у него тоже поэтому не работает. а? Вы слишком строгое считаете? Слишком строгое? Может, вы жестко с ним себя они а строго? Да, строго. Ну, а вот слишком мягкость внутренняя приводит к внешней жесткости, а не строго. Строгость, она, смотрите, какая. Ты внешне очень мягкая, добрая, но внутри строгая. И мы по-доброму так говоришь, давай недельку не будем общаться. Почему? Не волнуйся, все нормально. Надо так вот, ну вот женщина в зеленом, сзади совсем, да, сзади, ручку тянет, там сзади, в шапочке белой. Да. Какой голос, я. конечно, вы. Молодец, надо быть сильной, радостной, счастливой, красивой. Я сегодня сказал уже. Вот. А это с утра, что ли? Да. А, хорошо. И, у нас и... было просто такой ретрит, Клубы Благость у нас есть, и там был такой молитвенный ретрит среди всех Клубов Благость. Мы целый час все вместе по всему миру повторяли «Я желаю всем счастья». Все вместе. Ну? И вот мне интересно, в чем это должно выражаться. И вот я понимаю, что мне Вот вы и сами все ответили на свой вопрос. У вас есть определенное желание, какой должен быть мужчина. А у Бога есть мужчины. В соответствии с вашей судьбой, а не с вашими желаниями. Например, если вы хотите высокого и красивого, а по вашей судьбе положен высокий и некрасивый. Или красивый, но невысокий. Вы должны среди двух выбрать вот этих. Но высокого красивого можно ждать до старости. Ну я просто так, ну не то что именно говорю для вас эту информацию, я просто так шучу. Но идея вот такая, что надо еще понять, какова ваша судьба. Я, например, по вашей судьбе не вижу, чтобы у вас слишком ответственный муж был. Наоборот, мягкий характер такой. Или слишком жесткий, или слишком мягкий, что-то вот такое. И, и постепенно, со временем он может стать ответственным, если вы ему поможете. А вот за непринятие мужчин, о чем, не что относительно... а, о чем не понимаю? Бунт перед мужской природой. Бунт. Вы с папой грубите, нет? С папой грубить и грубо разговаривать с папой? Ну немножко могу. Немножко, видите? Интересно папу, папу спросить, немножко это или нет. Надо папу спросить. Но я чувствую, что иногда вы так ему жару даете. Ну вот об этом я говорю. Неприятие мужской природы. Невидение божественности, чистоты. Бунт. Мужская природа, она по своей природе такая, в, ней, в мужчине есть насилие. В любом мужчине есть насилие. Вот во мне есть насилие или нет? Вы не чувствуете. Видите, она чувствует, она говорит, есть. Вот это был проверка. Видите, все женщины сказали, нет, Олег Геннадьевич, а вы говорите, есть. Я поэтому и говорю, бунт перед мужской природой. Да, нормально. Смотрите, то есть в любом мужчине есть насилие. И если вы это насилие воспринимаете как что-то хорошее, тогда вы принимаете мужскую природу. А если вы воспринимаете это как что-то плохое, тогда не принимаете. Вот, допустим, если взять, допустим, мой опыт. Я когда читаю лекции, у меня много мужчин приходит иногда, и все они такие слушают вот так. Что ты там говоришь? Сейчас разберемся. Это их природа такая у мужчин. Они такие сами по себе просто. Ну, нормально. Кто-то же должен быть серьезным. Должен как бы серьезно относиться к тому, что происходит. Это мужская природа такая. Если ты ее любишь, уважаешь вот мужчине эту серьезность, рассудительность, строгость, это значит, что ты любишь мужское начало. Ты признаешь Бога как отца. Это же божественная энергия у мужчины, через него божественная энергия действует. Но если ты не уважаешь строгость, серьезность, значит, ты бунтуешь против мужской природы. Это значит, что будет конфликт. Ну а если женщина бунтует против мужской природы, то она, значит, будет трудности иметь выходить замуж. Или, и смотрите, как может быть, или... Попадается мужчина, очень мягкий характер, потому что в нем нет этой строгости. Вы ее не заметили, поэтому вы его полюбили. Думаете, он такой нежный, добрый. Полюбили его, а в нем нет строгости. Поэтому он нежно себя ведет. Но потом узнаете, что он работать не хочет, ленивый такой. Вот. Или второй вариант. Человек очень такой жесткий. Он пробивает вашу, ну как бы, он своей силой внутренней пробивает ваш антагонизм с мужчиной. Он вас задавливает, у вас этот антагонизм. Но потом вы обнаруживаете, что он оказывается такой слишком напористый, и он вас перегружает. И все эти вещи возникают, такая дисгармония только от того, что вы не признаете мужское начало. Если вы будете относиться уважительно к мужчинам, то тогда будут попадаться более средние варианты без этих всех вот перегибов. Услышали? А что это говорю? Ну-ка, поблагодарите, хорошо. Счастливо, как вы начали со мной общаться. Ну-ка. Благодарю вас. Надо цветочек передавать, я чувствую. Давайте ей передать цветочек, то она что-то расстроилась. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Правда, она горький вкус сначала имеет всегда, потом сладкий со временем. Ну вот девушка. Вот, вот, вот. Ага. Да. Видите, я всегда спрашиваю, девушки, или очки, или шишечка на голове. Что-то надо сделать, чтобы я спросил. Сегодня что-то шутить хочется. День, да, вкусно вас при... вас покормили вас? меня. Скажите, пожалуйста, как наладить отношения с мамой? У нас нормально сидяли, люблю своих родителей, Мы с папой друзья, собеседники. Ну, любим пофилософствовать. А с мамой как-то не получается совсем... Не Она просто. строгая, да, такая? Она строгая. И во мне тоже... Да, ну вот вы все сами рассказали. Если камень в глину, тогда совместимость. А если камень об камень, что происходит? Искорка. Вот у вас так. Перестать быть камнем. Поддаваться ей. Поддавки играть. Вот Так всегда дело. Ну-ка. Надо тренироваться. Ну-ка, давайте будем тренироваться. Ну-ка. А те, те, помогли, помогли, помогли нагнуть голову. какая? Ну, понятно. Давайте вот. Да, моя хорошая мама, да, моя мамочка, согласна совсем. Да, совсем, если не согласна, внутри голова вот так сначала снаружи соглашаемся, внутри потом будем соглашаться. Видите, надо учиться понимать, как устроена психика человека. Сначала мы делаем через силу все. Сначала бегаем через силу, потом нравится, сначала купаемся через силу, потом нравится, сначала постимся через силу, потом нравится, сначала соглашаемся через силу, потом нравится. Спасибо. Ну вот, девушка, да, Вы, Вы, да. Да, Вы, да, Здравствуйте, Олег Геннадьевич, большое спасибо вам за ваши лекции. Они мне стали, ну, как в тот в тяжелый период в моей жизни, первый стресс. И вот благодаря вам я выхожу за это состояние. С детьми. Он начинает мне рассказывать, что он может быть вернем. Моя хорошая, но ну, надо быть строгой с мужчинами. Но ну, нельзя ситуацию доводить до такой стадии. Ну хоть немножко станьте сильной, ну хоть немножко воспряньте духом, хоть немножко цените себя. Ну нельзя вот все позволять человеку. Мы это хорошо. Да нет, это все не из этой оперы. Вы станьте сильны просто. Вот он видит славу, что вы слабые, и он понукает вами. Приходит, что там, говорит, уходит опять. Вот представьте ко мне, жена пришла, ушла. Что я буду делать дальше М? я скажу все живем раздельно я тебе желаю счастья ты мне <свят> <свят> зачем позволять близкому человеку издеваться над собой зачем Какой смысл не позволяйте издеваться над собой вы надеетесь, что он вернется вот эта надежда вас губит Станьте самодостаточны, сильнее. Надейтесь только на Бога. Учитесь верить в Бога, а не в человека. У Бог, Бога мужиков завались. Он сам решит, какой вам подходит. Ничего не говорить ему. Вот именно что, ничего не надо делать. Ни за, ни против. Просто быть счастливой. С ним ничего не надо делать, ни за, ни против, ничего ему не надо говорить. Просто стать счастливой изнутри. Это в отношениях с Богом происходит. И когда вы станете счастливой, он начнет чесать репу сам. Ваше доказательство ему только через вашу жизнь может прийти. Он сейчас вам показал, что ты слаба, а вы должны ему показать, нет, я сильна. И тогда он уже будет думать, что ему дальше делать. И, И сейчас, сейчас еще не разлучил? Еще. Нет. Ну вы поймите, что Бог может разлучить или не разлучить – это его личное дело. Это его отношение, его, его ниточка, он ее держит, не вы. Ваша задача стать сильной. У вас нет вот идеи, я держу человека, не держу. Вы себя Богом сейчас пытаетесь вести к себе, как Бог. Это не ваше дело. Если он захочет, он, он его сразу прилепит к вам. Он сейчас просто вас воспитывает, Господь. Он вас учит, кто главный. Что Бога надо любить. Он дает силы. Он с нами отношения строит. И он делает человека самодостаточным, сильным, победоносным. Почему такая разбитая? Почему такая внутри слабость? Почему такое отчаяние? Потому что не на то опора, не на то не на то опираетесь в жизни. Конечно, конечно больше, согласен. Надо еще сильнее стать, еще сделайте так, чтобы он думал, а не вы. Вот сейчас вы думаете, что делать? станьте такой сильной, вы почувствуете это, что он думает, а вы не думаете, просто радуйте жизни, он пришел, ну заходи, заходи, Коль зашел, что хочешь, чайку там или что, как у тебя жизнь, а как ты думаешь, думаешь, я страдаю так же сильно, как раньше, нет, мы хорошие, у меня все хорошо, что у тебя кто-то появился, а какая тебе разница, Ты же своя жизнь, то вот решай, что ты хочешь. У меня все есть, у меня все хорошо. И он должен увидеть, правду в твою, вашу, главное, будет экзаменать, смотреть, неужели у меня все хорошо? <свят> И когда он увидит, что у вас все хорошо, дальше что произойдет? Когда он увидит, что у вас все хорошо, у него все будет плохо. Потому что когда человек совершает грех... Теперь слушайте меня внимательно. Когда человек совершает грех, и он сильный, этот человек сильный, то плохо становится тому, кто слаб рядом. А когда тот, кто слаб, становится сильным, тогда этот грех от этого греха, он сам начинает страдать. Каждый человек должен дать возможность подстрадать от своего греха тому, кто ее его совершил. Никогда не будьте слабыми рядом с теми, кто нарушает законы Бога никогда не будьте слабыми всегда будьте сильными Дайте ему возможность страдать от своих грехов А вы ни за что не страдайте ни за что все теперь все поняла все вот теперь все правильно молодец конечно все правильно делать молодец только работа проделана над своим сердцем столько трудилась. Но я все равно даже вас должен вдохновлять на более высокие уже. Спасибо вам большое. Без вас не проходит с дня моей жизни, без вашей наставления. Я поэтому вас спросил.